Парам-пам-пам И это снова я Прошлый выпуск гриб Подборщиков вам зашел Да и сам виновник торжества после того видео выпустил новую сборку за 50 тысяч Которую он сделал на хорошо Ну и начнем, пожалуйста, процессор Выбор я AMD Ryzen 5 2600 на сокете AM4 Стою 10 тысяч и сам себе процессор очень неплохой, поэтому берем именно его Теперь видеокарту Успорный момент, когда надо выбрать видеокарту дешевую достаточно Потому что сейчас цены видеокарты достаточно большие Но ну и чтобы она достаточно была производительна и вписывалась в нашу сборку Я взял видеокарту Пам-пам, это AMD RX 580 Теперь у нас Wilson. Поехали. Первым делом идем в магазин и покупаем материнскую плату на АМ4 сокете. Я выбрал народную и всеми любимую Gigabyte B450M S2H. Хочу сделать апгрейд даже на какой-нибудь шестиядерный райзен нового поколения. И это чудо-материнка стоит всего тысячи рублей. Уверенно берем ее и получаем идеальный вариант за свою скромную цену, особенно для нашей недорогой сборки. Материнку взял на отлично. Тем более, на чипсете B450. Конечно. Два слота для памяти будут костыльными, но в бюджете 20 тысяч это простительно. Я думаю вы понимаете, что за такой малый бюджет собрать ПК с видеокартой у нас не получится, поэтому процессор в нашей сборке ПК за 20к должен быть со встроенной графикой, но не спешите расстраиваться, ведь наше встроенное графическое ядро позволит поиграть нам во все современные игры, да на низких настройках, но чего-то большего за такую цену ждать не стоит. К тому же пересидев какое-то время на встройке, вы сможете подкопить деньги и просто докупить потом видеокарту, тем самым в несколько раз увеличив производительность в играх. Ну что же, давайте не буду вас томить, в качестве процессора у нас будет выступать Ryzen 3 3200G, который имеет на борту Тут 4 ядра и 8 поток. с пиковой частотой в турбобусте до 4 ГГц, а также встроенное графическое ядро Vega 8, на котором мы и будем играть, пока не купим дискретную видеокарту. Этот процессор является лучшим вариантом со встроенной графикой, по соотношению цена-производительность в нашей ценовой категории. К сожалению, у процессоров Intel со встроенной графикой все немного печальнее, поэтому берем именно Ryzen 3 3200G, в частности его боксовую версию с комплектным кулером за 9000 рублей, который стоит сейчас всего на 300 рублей дороже, чем версия без него. А этот кулер уж точно стоит своих трех сотен рублей, и за такую цену отдельно вы ничего лучше не купите покупка процессора полностью мной оправдывается ведь она реально хороша за свою цену но цена рекомендую тогда взять 2 g и чтобы наш процессор смог раскрыться на полную я включил в нашу сборку комплект из двух планок памяти по 4 гигабайта patriot viper elite с частотой в 2666 мегагерц ценник за две планки по 4 гигабайта в районе 3000 рублей делает эту покупку лучшей для нашей сборки пока Ты серьезно? что ли? Это во-первых. Во-вторых, за какую сумму? Короче, смотри. Amude R7 Performance. Частота 2666 МГц, и тоже нормальный производитель чипа. За две планки плата всего 2700 рублей. Экономия. Несмотря на то, что у нас сборка довольно бюджетная, я не стал добавлять сюда жесткие диски, так как в целом они уходят на второй план. Поэтому покупаем один из лучших SSD Crucial BX500 на 240 гигабайт за 2400 рублей. За эти деньги мы получаем достаточно места даже под самые современные игры и просто царскую скорость, которая была бы слабым местом в случае покупки жесткого диска. К тому же вам никто не мешает снять жесткий диск со своего старого компьютера или докупить его отдельно, так как цена на них, особенно на вторичке, довольно низкая. Здесь лучше сначала купить жесткий диск на терабайт.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 Что хочешь к XS брать? В нашу сборку идеально впишется лучший бюджетный блок питания. Конечно же, это ФСППНР PNR на 520. Я боялся, что ты сдох. Так как в бюджетном сегменте у него просто нет конкурентов. За тысячи рублей мы получаем очень неплохой блок питания, который я смело могу рекомендовать для сборки бюджетных компьютеров. Здесь у нас используются неплохие компоненты, есть все необходимые защиты, и он особо не греется. А все остальные его конкуренты в данной ценовой категории или дешевле, просто мусор и ширпотреб. Взять те же аэрокулы, которых с установлены везде, где только можно, и у которых нет вообще никаких защит. Поэтому это отличный блок питания за свои деньги, которого точно хватит для дальнейшего апгрейда нашей системы. Слов нет. Отличный блок питания. Дальше он там брал корпус с подсветкой от Гинзу, но это уже дело вкусовщины. Итак, память плоха. И накопитель так себе. Но все остальное подобрано отлично. Поэтому 8 из 10. Рекомендую почитать немного рынок комплектующих чтобы делать такие видео. В общем, твоя сборка хороша. А с вами был Стиг Ботман.